Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио. И сегодня мы вновь поговорим о башне магов. Да, недавно уже был видосик у меня на ютубе, где я рассказывал о том, то, что вот если ведут башни магов все-таки в D1.5 во время легионских таймволков, то пускай вводят новые награды. В целом, да, они так и сделали. Новая награда это реколоры сетов Т20, которые были в гробнице Саргераса. Ну, окей, ладно, то есть легионский таймволк. Рейдгробниц Сергера соответствует Легиону. Пускай хорошо. Кому-то, если сеты эти нравятся, пусть их трансмогуют. Помимо этих сетов, будет величайшая награда для тех людей, которые захотят пройти абсолютно все семь испытаний. Награда вспомните маунтов, за которых мы голосовали, где мы в итоге получили цветущее древо. Маунтом за прохождение всех испытаний семьи будет парящий гримор. Окей, okay, хорошо, но с целью этого нам, конечно, потребуется не один персонаж, потому что на одном персонаже можно пройти, ну, там, два, три испытания. Скорее всего, потребуется три или четыре персонажа. Возможно, и мне придется прокачать некоторых персонажей, там и в других спеках чуть-чуть получится играть, но это уже моя головная облога. Также, самое главное, артефактные оружия, которые давались, интересные вот эти облики за прохождение башни магов, они не будут доступны, потому что компания Blizzard говорит о том, что всему свое время и было бы неразумно вводить старую награду уникальную вновь. Поэтому введена новая награда. Также башня магов будет адаптирована как довольно-таки интересный челлендж. То есть все будет проскалировано и будет ну, все-таки как-то тяжело. Окей, хорошо, посмотрим, насколько это будет тяжело. А также медведи получат интересный оскверненный вид, который чуть-чуть соответствует тому облику, который давался в регионе при прохождении башни магов. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!